Тема самопознания как этап саморазвития. Самопознание ⁇ это процесс познания себя, своих потенциальных и актуальных свойств, личностных, интеллектуальных особенностей, черт характера, своих отношений с другими людьми. Три сферы, в которых происходит самопознание. Я как личность. «Я» в общении, «Я» в деятельности. Способы самопознания. Самонаблюдение. Наблюдение за своим поведением, действиями, событиями внутреннего мира. Самоанализ. Анализ выделенных черт личности и расчленение их на составляющие части, размышления о себе. Сравнение себя с идеалом или принятыми нормами. Моделирование собственной личности. Например, я в прошлом, я в настоящем, я в будущем. Ролевые игры, психодрама. Осознание противоположности, Выделение позитивных и негативных сторон одного качества личности, которое ранее было выделено, проанализировано, оценено и принято. Познание других людей дает возможность для сравнения себя с окружающим. Средства познания себя – это самоотчет, ведение дневника, просмотр кинофильмов, спектакля, чтение художественной литературы. Изучение психологии, психологическая диагностика, консультирование, участие в тренингах. Рефлексия и обратная связь. Способы самопознания. Рефлексия, от латинского рефлексио, обращение назад. Процесс познания человеком самого себя, своего внутреннего мира. Анализ собственных мыслей и переживаний, размышление о самом себе, осознание того, как меня воспринимают и оценивают другие люди, то есть это способность и умение видеть себя, свои действия, отношения с людьми как бы со стороны. Обратная связь – это сообщение, адресованное другому человеку, которое содержит информацию о том, как ты его воспринимаешь, что чувствуешь в связи с вашими взаимоотношениями, какие чувства вызывают у тебя его поведение. В схематическом виде представление о роли обратной связи в процессе самопознания и саморазвития дает окно Джо Гарри. Окно Джо Гарри. это арена, Слепое пятно, видимость и неизвестное. Структура окна. Арена. Знаю о себе я и знают другие. Это очевидная информация. Например, цвет волос, забывчивость. Слепое пятно. Другие знают, я не знаю. Мои особенности, которых я за собой не замечаю. Например, запах или какая-либо привычка, о которой я даже не подозреваю. Об этом я могу узнать от других и только от других. Видимость. Я о себе знаю, но другим это неизвестно. Например, удачная покупка накануне или страх выступления перед публикой. неизвестное то, что не знаю другие и не знаю о себе я сам. Это могут быть мои скрытые творческие способности, волевые качества, мотивы. Эта область может расшириться за счет сужения слепого пятна. Я запрашиваю обратную связь от других. И за счет сужения зоны видимости. Я по мере необходимости открываюсь окружающим, даю им обратную связь. В психологический портрет личности входит темперамент, характер, способности, направленность, интеллектуальность, уровень развития и структура интеллекта, эмоциональность, устойчивость, тревожность, реактивность, волевые качества, умение преодолевать трудности, достигать целей. Общительность, уровень самооценки, уровень самоконтроля, способность к групповому взаимодействию и другое. Самопрогнозирование – это способность к предвосхищению событий внешней и внутренней жизни, связанных с решением задач предстоящей деятельности и саморазвития. Самопрогнозирование в сочетании с самопознанием позволяет определить перспективы личностного развития, выделить ту систему требований, к которой личность будет стремиться и на которые будет ориентироваться в ближайшее или отдаленное время. Самопрогнозы могут быть ситуативными, мы прогнозируем действия, исходя из сложившейся ситуации на ближайшее время. Например, стоит ли вступать в конфликт с преподавателем, ведь скоро сдавать зачет. Самопрогнозы могут быть перспективными. Мы прогнозируем свои достижения по истечению полугода или года, например, сдачу сессии без троек. Самопрогнозы могут быть жизненно целевыми. Мы создаем далекие перспективы, связанные с целями самосовершенствования и саморазвития. Например, развитие умений выступать на публике или поступление на желаемую должность по выбранной специальности. Прогноз, его сложность и реалистичность зависят от такого личностного качества, как уровень притязаний. Уровень притязаний. Характеризует степень трудности тех целей, к которым стремится человек, и достижение которых представляется ему привлекательным и возможным. На уровень притязаний оказывает влияние динамика удач и неудач на жизненном пути, динамика успеха в конкретной деятельности. Бывают адекватные уровни притязаний, когда человек ставит перед собой те цели, которых реально может достичь, которые способствуют его способностям и возможностям. И неадекватные уровни, завышенные, когда человек претендует на то, чего не может достичь. Или заниженные, когда человек выбирает легкие или упрощенные цели, хотя способен на большее.